А давайте поговорим про ясновидение. Вы не представляете, какое интересное это явление. Само ясновидение – феномен неподтвержденный. Этим занималась куча ученых. И в итоге они не подтвердили феномен ясновидения. Но самое страшное, когда я встречаю людей, пользующихся ясновидением. Как это происходит? Происходит это примерно следующим образом. Я все знаю, что он мне скажет. Я знаю, как он отреагирует. Я знаю, что... А вот если я так скажу, что тогда подумает вот это. А если вот это, тогда подумает... То есть я сейчас, видите, что показываю где? Это такая мощнятская э, ментальная деятельность. Человек постоянно думает. Помните позу мыслителя? То есть человек находится в себе. Он варится в своей собственной коробке. Скорее всего, мой голос тоже изменился. Я специально говорю громче, чтобы из этой сжатой позиции меня вообще было слышно. И тут э, мир же вокруг человека есть. То есть я – это я, а все, что не я – это мир. Это и люди, это и предметы, события и так далее. И тут вот я вот сижу, и все там в моем ясновидении, все понятно. Я там свои мультики смотрю. Да? И тут кто-то из людей, скорее всего, мне близких, говорит что-нибудь. Причем что-нибудь такое, что меня выводит из вот этого состояния. И в это время я в полном шоке, начинаю что-то сумбурно делать. А люди, которые вокруг, они либо пугаются, либо смеются в зависимости от того, что я делаю, либо агрессирует, потому что мое поведение неясное и непонятное. Очень часто это выражается в виде скандалов, в виде каких-либо пререканий и так далее. С таким человеком рано или поздно многие перестают общаться. Он тоже общаться, потому что ему некогда, он уже занят, у него мир здесь. Вы знаете, мне повезло однажды видеть одну девушку, которая так шла по улице, причем она шла в центре города, где очень много людей, и она шла, задумавшись, либо что-то делая свое. И ее толкали люди. Они ей очень сильно мешали. Когда ее толкнул кто-то в третий раз, она сделала небывалое. Она подняла голову. И о чудо, тут оказались люди. И когда ты идешь по жизни, когда ты идешь прямо глядя на дорогу, глядя на людей, с ними же так легче взаимодействовать, с ними же легче так общаться. И ты готов к их появлению, потому что ты их видишь издалека. И ты готов увидеть их реакцию, как они на тебя реагируют, как ты на них реагируешь. Приятные это люди, неприятные это люди. И тебя не надо выводить из транса, в котором ты находишься. Так, может быть, наступило время перейти в другую позицию поднять свою голову и посмотреть на этот мир. Здесь у меня где-то есть видео, так и называется. «Мир ждет тебя, а ты чем занят?» Очень часто мы своим ясновидением закрываем все, что можно и все, что нельзя. Ты мне сказала так, и я знаю, что это такое. Как-то недавно мне попался очень интересный клиент, который сказал... Его, ему жена сказала, что она не готова разводиться. И он это понял очень интересно. Значит, она готовится разводиться, просто сейчас не готова, когда подготовиться, меня бросит. Я думаю, вы поняли, что человек в состоянии мыслителя много что может выдумать. И очень часто реальность не совпадает с этой мыслительной деятельностью. Ах, да-да, есть тут еще одна опасность. Она тоже очень похожа на предыдущую. Как сказала одна девушка, вы знаете, я так долго это думаю, и мне кажется, что это правда. Так что поднимайте голову, смотрите на людей, смотрите в мир. И получайте собственные впечатление об этой жизни. Может быть, тогда вам чуть меньше будет нужно общественное мнение, чуть меньше будет нужно каких-то стрессовых ситуаций, каких-то скандалов и чего-то сногсшибательного, чтобы голова сама по себе поднялась в ужасе. Будьте счастливы.